Под колодой. под колодой у нас тройка посохов. Ну что ж, карта расширения. Карта, говорящая о том, что мы активно работали над чем-то, вкладывали во что-то. И теперь пришло время получать дивиденды, <рес> результаты своего труда какого-то. Можно вкладываться в работу, в карьеру и теперь как бы ждать повышения или прибыли какой-то. Карта очень хорошая для отношений. Может быть, вы очень активно вкладывались в отношения. Теперь пришло время как бы, переводить эти отношения на следующий уровень. А кто-то, кто в паре, может быть, если у вас было двое, станет трое. Так что расширение вашей, вашей пары, вашей семьи. Замечательно. Давайте посмотрим, как эта карта проиграется с основным раскладом. В центре креста у нас... Пятерка пентаклей. Карту перекрывает десятка кубков. В основе вашего креста у нас карта звезды. В недавнем прошлом семерка посохов. Во главе вашего креста у нас карта силы. В ближайшем будущем четверка кубков. Для вас, мои дорогие, двойка посохов. В вашем окружении четверка мечей, надежды и страхи у нас король пентаклей. Чем все завершится? Шестерка мечей. Ну что ж, давайте начнем с Малого Креста. Конечно, первая карта не очень такая приятная. Это Пятерка Пентаклей. Это карта, говорящая о э, финансовых затруднениях или, например, может быть, проблем, проблем с жильем. А у кого-то это может касаться вашего здоровья, проблемы со здоровьем. Часто эта карта проигрывается как проблема с ногой, потому что часто в традиционной колоде человек хромает. Но э, не всегда это относится к вам лично. Это также карта еще и помощи. То есть, э, э, может быть, кому-то из ваших близких необходима помощь, поэтому вы будете заняты в этот период. Поэтому карта выходит вам так как вы будете вот, заняты тем, чтобы помочь этому человеку, может быть финансово, кто-то приютит у себя временно кого-то из близких, э, потому что у людей проблемы с жильем или э, проблема со здоровьем, и вам надо помогать, вам надо ухаживать, может быть, за человеком. Но чтобы это не было, все-таки эта карта мелкая, это всего лишь младший аркан, все завершится довольно успешно, потому что карту перекрывает, а когда перекрывает, то есть главная карта у нас вот наверху десятка кубков. А десятка кубков – это такое, знаете, душевное как бы благосостояние, радость. Каждая из чаш полна позитива. Десять чаш. каждый из этих чаш у нас позитивные эмоции. То есть десять, десять эмоций, видите? То есть десять чаш эмоций. Это карта еще и семейная. То есть в семье будет такое, знаете, взаимопонимание, полностью никаких конфликтов. Если у вас есть дети, дети будут радовать, может быть, что-то связанное такое позитивно с вашим домом. Но даже если вы одиноки и у вас нет семьи, все равно что-то вас будет очень сильно радовать в этот период. Даже вот ваш дом, эта карта дома еще. То есть вы создадите себе такое уютное гнездышко, куда вы будете, например, с удовольствием приходить после работы. Да, я у меня нету пары, но я как бы доволен и счастлив, или довольна и счастлива, у меня все есть, как бы. Не обязательно для того, чтобы быть счастливыми, надо обязательно быть в паре с кем-то. Можно и самому по себе быть очень даже довольным жизнью. Тем более в основе вашего креста карта звезды очень редко почему-то выпадает в этой колоде эта карта я ее так люблю это одна из самых позитивных карт колоде таро карта исполнения вашего желания звезда вот это вот исполнение мечтаний каких-то это быть в центре внимания привлечь к себе внимание быть популярным хороша карта для всех тех кто занимается именно вот э, блогерством, может быть может быть кто-то выступает поет творчеством каким-то то для вас это очень хорошая карта но чтобы это не было все равно что-то позитивное но принесет вам вот это вот карта звезды старшийся Аркан представляет знак Зодиака Водолеев. Может быть, кто-то из Водолеев для вас очень важен в этот период. А в недавнем прошлом Семерка Посохов говорит о том, что вам, может быть, пришлось что-то отстаивать. Это карта воина. То есть вот я, э, если я так решил, вот это мое мнение, то я буду стоять на своем, я буду его отстаивать, это мнение. И никакие, э, вот знаете, пререкания, они меня не остановят. Это может быть какие-то нападки на вас, могут быть какие-то сплетни, могут быть какие-то интриги, но вы как-то выше всего этого, вас это как-то даже не беспокоит особенно. Вы не только себя как бы защищаете и не обращаете внимания на всех, на этих мелких людишек, вы еще и людей, которые от вас зависят, защищаете вот своей такой вот позиции. Может быть, например... Вы решили уйти с работы, а заняться бизнесом. И многие вас как бы пугают, многие вам говорят, что у тебя ничего не получится, а вдруг ты прогоришь, а вдруг ты потеряешь деньги, как ты будешь содержать семью. Но вы верите, вот эта вот вера, эта карта «семерка посохов», она очень позитивная, потому что человек верит в себя. Это не просто воин, который упрямо, упрямство, это еще и вера в себя, это очень важно. То есть все равно у меня все получится, вот иметь вот эту вот уверенность в себя, это хорошо. И, пожалуйста, вам продолжение этой темы, карта силы, то есть силы есть, я всего добьюсь, чего мне надо. Старший аркан представляет знак Зодиака Львов, естественно. Ну, опять-таки, вот тут карта воина, и тут продолжается эта тема силы. Но в то же время карта силы говорит, что да, добиться можно, но надо применять дипломатию, надо применять стратегию, тактику. В этом сила. Сила не в физической силе или брать что-то на храпом, нет. Так, или агрессии как-то взять что-то агрессии нет тогда ничего хорошего не получится а вот как бы найти подход к ситуации найти подход к людям вот так в этом сила вот должна быть вот по этой карте хорошая эта карта у тех если я упоминала здоровье если у вас были какие-то проблемы со здоровьем карта сила говорит что э, справитесь силы будут с любой болезнью вы справитесь и может быть вот это вот и обрадует то есть выздоровление принесет вам эта карта и десятка кубков – это вот эта вот радость того, что все-таки я поборол этот, этот недуг, я поборол эту болезнь, и теперь у меня все, как бы, чувствую себя хорошо. А вас вот, кстати, я загляну вперед, у вас есть карта «Четверка мечей», что стоит заняться собой, но мы поговорим об этом позже. В ближайшем будущем четверка кубков, ну, что-то какая-то, знаете, апатия, скука может напасть кому-то скучно на работе, может быть, вы делаете одно и то же, или период такой какого-то застоя, вроде бы на работу ходите, но ничего такого интересного не происходит, либо в отношениях произошел какой-то, знаете, тоже вот застой бывает, тоже скучно, заскучали. Но э, карта еще называется «карта э, упущенных возможностей». То есть три-то перед вами, вот вы скучаете, у вас вроде все есть, а четвертую-то вам протягивают. То есть если ты заскучал в отношениях, в этих отношениях вас будет звать кто-то на свидание. Ну, естественно, если вы не замужем, а просто встречаетесь. Если вы, например, заскучали на этой работе, то, может быть, вам или услышите случайно что-то, есть какая-то вакансия где-то, но ничего не будете для этого делать. Или вам кто-то что-то предложит, а вы тоже как-то отмахнетесь. Не упустите эту возможность, потому что вот эта четвертая чаша, посмотрите, какая она на этой карте огромная. Она может быть очень важной для вас, она может изменить всю ситуацию. Для вас двойка посохов, обожаю эту карту, такая, знаете, простая, Открыт, карта открытых дверей, то есть два посоха, то есть символизирует вот эту вот дверь открытую. Хочешь так? Пожалуйста. Хочешь туда пойти? Пожалуйста. Хочешь сюда? Пожалуйста. Хочешь так? дело Делай. Хочешь по-другому? Тоже можно. Этот человек тебе нравится замечательно, другой тоже. Все хорошо. Пожалуйста. Успех любой, как, как бы, куда бы вы ни пошли, что бы вы ни делали, все равно у вас все получится. И выборы, какой бы выбор вы ни сделали, никакой разницы особо нет, потому что посохи обычно, они а, на картах нарисованы фактически идентичные. То есть тут э, не ошибешься. Вот так вот, хорошая карта. То есть все дороги перед вами открыты Обычно в традиционной колоде еще человек держит глобус в руке. То есть весь мир передо мной, что хочу, то и делаю. Вот, вот так вот. Ну и вот эта карта, которую я так упомянула вскользь, это карта четверка мечей, карта здоровья, то есть карта занись с собой, наберись энергии, отлежись, я не знаю... Э -э Съезди на природу, подыши свежим воздухом, сходи в спа, займись чем-то, йога, пилатес, я не знаю, что вам медитации, что вам претят, что вам подходит для того, чтобы вы набрались сил вот этих вот, набрались энергии какой-то, может быть, кто-то после болезни, вы ее только перебороли, теперь вам надо вот как бы набраться этой энергии, набраться этих сил. Надежды, страхи. Ну, надежда, наверное, кто-то хочет встретить обеспеченного мужчину, наверное. Король Пентаклей – это мужчина элемента земли, девательцы, козероги. Либо мужчина, обеспеченный, имеющий деньги, или зарабатывающий хорошие деньги, либо работающий с деньгами. Это может быть, кстати, карта начальника, карта банкира, может быть, финансиста, или даже бухгалтера, что-то такое вот связанное с деньгами для вас. Ну и ваша последняя карта «Шестерка мечей» тоже хорошая карта. Карта, которая говорит, что «Мы переплываем реку жизни». То есть на одном берегу, от которого мы отплываем на лодочке, мы оставляем все свои невзгоды, все свои какие-то проблемы, может быть, даже всю вот эту вот лень апатию мы здесь оставляем и стремимся переплыть эту реку жизни на другой берег, берег счастья, найти там счастье. Для кого-то это на самом деле переезд, может быть, именно, то есть вы освобождаете вот это вот жилье и переезжаете в новое, то есть там, где вы будете счастливы. Кто-то, может быть, переезжает в другой город, другой регион, другой район. Кто-то, может быть, перебирается на берег моря, к морю, к реке, к озеру, к какому-то водоему, может быть. А кто-то переходит на новую работу, где вы будете востребованы, вам будет платить, может быть, лучшую зарплату, где вам будет интересно тоже на лучше. К лучшему берегу как бы прибиваетесь. А иногда эта карта говорит о э, психологическом переходе. Оставим на этом берегу весь негатив, негативные эмоции. И вот, знаете, так психологически я выздоравливаю. Теперь я смотрю на жизнь более позитивно. Отношения тоже может быть. Кто-то ушел а, из отношений, которые не приносят вам уже никакой радости. И двигается к другому берегу. Может быть, у вас уже есть новые отношения, где вы будете счастливы. Или вы будете строить новые отношения в будущем. Замечательная карта. Хорошие у вас карты, никакого негатива. Все так, знаете, замечательно. Давайте посмотрим а, про любовь для стрельцов. Первые три карты для тех, кто в паре. Тройка Пентаклей. Шестерка Посохов. И Туз Пентаклей. Ну что ж, у вас тоже все... Для тех, кто в паре, вы, видимо... Совместно хотите добиться какого-то вот финансового благополучия. Кто-то вот работает, тройка пентаклей – это у кого-то новая работа, может быть, или у вас, или у вашего партнера. Причем тут хорошие деньги и карта победы, достижений. Я думаю, что для тех, вот, кто в паре, в данный момент не сами отношения, вот эти чувства и все. Тут, может быть, уже все устоялось, как бы, а больше какое-то финансовое благополучие. Вот это ваша цель. И тут, кстати, может быть, вот по карте победы, это может быть новое жилье, новая квартира новая покупка чего-то крупного, новая машина, может быть, вы съедетесь, купите совместно что-то, и у вас вот кто-то из вас начнет, может быть, новую работу тоже. И вот у вас заработанные деньги вы вложите в какое-то совместное, может быть, жилье, или вы купите что-то, если у вас, вы уже живете вместе, что-то новое купите, машину, квартиру, дачу. Для тех, кто одинок и в поиске, Восьмерка посохов, карта звезды опять, Ах, как хорошо, и карта дьявола, ну не пугайтесь, карта дьявола представляет знак зодиака козерогов, кто-то из, может быть, встретите козерога. Я думаю, что долго вы одинокие и в поиске не будете, потому что у вас карта звезды, исполнение желания, исполнение мечты. Может быть, притянете к себе. Помните, я говорила о том, что будете в центре внимания, привлекете к себе чье-то внимание. И карта восьмерка посохов. Это карту вот в отношениях называют стрелы амура. Вот это вот стрелы амура пронзят вас. Может быть, вы с кем-то познакомитесь в интернете, потому что посохи – это вот... Восьмерка посохов говорит о передаче информации, вот это вот, или часто общаться будете через интернет, может быть, или через звонки какие-то, смс-ки на расстоянии, может быть, вы в каком-то. Карта дьявола э, в позитивном значении иногда говорит о очень такой высокой сексуальности между вами тоже может быть. Ну что ж, тоже все хорошо, давайте посмотрим про финансы. Ваша первая карта. Шестерка мечей опять. Король Пентакли, тоже был у нас король пентаклей и Туз Пентакли. Но ну, замечательно, кто-то явно переходит на новую работу. Я у вас уже упоминала, вот это вот по шестерке мечей мы переходим. Король Пентакли, то есть это может быть, если вы мужчина, это может быть вы, вот вы превратитесь в этого короля Пентакли. То есть денежку будете держать крепко в своих руках. Для женщин, может быть, это начальник ваш, как я говорила, работник банка. Посмотрите, какая большая... Карта вам выпала именно в финансах. Ту спинтакли выше этой карты у нас уже нет. То есть какая-то крупная сумма, может быть, вам такую хорошую зарплату дадут или какую-то премию или прибавку к зарплате. Что-то такое вы можете получить либо от своего начальника, либо от банка может быть какая-то выплата или еще что-то. Но тут э, очень и очень как бы вам прям вот карты выпали лучше не бывает.